Итак, продолжаем, дорогие друзья. Вторая карта, карта Мираж, выбор команды Fidges Esports. И сразу, наверное, стоит, конечно, напомнить для тех, кто в танке или для тех, кто не заметил, но вообще-то команда Fidges уже выиграла пик своего соперника карту девертиго и вот тут появляются опасения за команду моменталка но с другой стороны карта вертиго это все-таки не совсем то же самое что и карта мираж мираж чуть более привычно нам чуть чуть чаще ее так сказать разыгрывают э люди нежели тот же самый вертиго и она более старая сама по себе, ну, в плане именно турнирного Counter-Strike. Vertigo-то карта тоже, очевидно, конечно, не новая. Еще в старых версиях Counter-Strike она также присутствовала, но на ней никогда не проводились никакие матчи типа кланваров, матчмейкингов и так далее. А сейчас же <coughs> сейчас же она стала чуть более популярной. И, в общем-то, вы видите, да, видите, какие ножи нынче стали. Видите, да, какие, как, какие ножи теперь? Э, как, как ножевые раунды теперь проводят? А, просто сидят. Эх! Ох и ах! Разве ж можно так проводить ножички? Смотрите, их на шифте пошли обходить. Гениальные ножи. Просто гениальнейшие. Ну и вот, началась, наконец-то, резня. Ну, моменталка, во всяком случае, пока что э, выходит. Моменталка должна брать мираж. Обязанный даже, я бы сказал. Ну, я бы, может быть, и тоже так сказал, смайл. Но, глядя то, как они отыграли свою собственную карту, прям очень тяжело представить, что они будут хорошо отыгрывать э, чужую. Естественно, естественно, при всем уважении к командам, ни в коем случае не хочу сказать, что они там как-то где-то плохо играют, но э, то, что я увидел на Вертига, меня не совсем впечатлило. Благодаря выигранным ножам моменталка начинают в обороне, и Фиджис начинают с атаки точки А. Именно сюда, на пистолетке, Фиджис э, принимает решение выйти. Мигдив готовится в упоре э, принимать соперников под катериспом. Лил Папш минус Вайхасу. и это энтрифраг. Лил Папш, кстати, погибает, а за ним погибает и Мигдив. Эксайт забирает Инс а следом и не он отстреливается по КССу. 2 в три. Минус от нон-дефа. Последним остается Тиф. О, здрасте. Здрасте, здрасте. ГГ. Можно даже было резать. <laughs> можно даже было резать. 1-0 в пользу моменталки. Короче, уровень атаки, который сейчас продемонстрировала Fidges eSports. Ну, такой, достаточно слабенький. Не, Конечно, не сказать, что прям. А как можно было разыграть аркаду на точку А, иначе. Да, наверное, никак. В общем-то, все было сделано правильно, но только зачем-то полезли в какие-то перестрелки, когда можно было просто разложить дымы и посидеть. А, в таком случае для фиджесов а, раунд оказался бы чуть более профитным, нежели сейчас. Но что есть, то есть. Моменталка тоже, в общем-то, не пальцем деланная команда, и поэтому для них выбить точку А, естественно, не составило труда. Кстати, там форс. Угу. Угу. Кстати, там форс, и почему-то депрест... Пытался действовать в соло, хотя у него есть тиммейты, у которых тоже есть девайсы. И почему-то почему эти тиммейты не сильно ему захотели помогать. 4 в 2 ситуэйшн. Лил Pupch минус Insidious. Insidious, прошу прощения. Ну, КСУ хотя бы успевает поставить бомбу. Наверное, это все, что он успеет здесь сделать. 7 хп, потому что остается его. Расстреливает Excite, и это 2-0. Но, с другой стороны, хотя бы поставленная бомба. Это все-таки тоже плюс. <смех> Хорош, ну должно сейчас плюс моралька залететь и поехали Капитан должен зарядить всех, пистолетка есть, сейчас форс берут и вообще 5-0 <смех> Ну, не знаю, не знаю а, Мне бы ваш оптимизм, Смайл, мне бы ваш оптимизм Тут, конечно, огромным минусом для Фиджисов является то, что они начали играть за слабую сторону Причем у Фиджесов слабая сторона, и это любая атака на любой карте. Ну, не очень у них интересная атака, хотя э, все-таки нет. Все-таки я беру свои слова обратно, вот прям тут же сказал и прям тут же забрал. Потому что сейчас на вертишке было круто. Реально хорошо было сыграно, во всяком случае работала э, против соперника. Но сейчас пока будет заключаться вся сложность в том, что нужно будет придумать. Придумать, какие действия в перспективе команде Фиджес будут помогать выигрывать раунды в атаке. В обороне это все в этом плане будет немножко проще. А, атака сама будет задавать вектор перестрелок, и главное, просто этого вектора придерживаться. Увидел Лил Папш своего оппонента. Само собой, пришел, добил. Депрест. По-прежнему создает имитацию выхода на точку Б. Но, сами видите, бомба лежит в коврах. Сейчас он ее просто заберет. И унесет на точку А. Тем временем здесь уже Тиф начинает работать на точке А. И выходя из сэндвича, он сразу забирает КС. Ай-яй-яй! Минус мигдив. Посмотри, у моменталки-то сложности начали. Твою ж налево! ха ха нон остается один против двоих, дорогие друзья. Бомба по-прежнему лежит на коврах. Депресс умудрился погибнуть, и нет никакой информации о нон о том, куда сейчас могут пойти фиджисы И это просто что-то с чем-то. Это просто что-то с чем-то, дорогие друзья. 2-1... Вот тебе и взяли форс, как говорится, да? Взяли, да не те, наверное, да, Смайл? Ну, бесподобно, реально, бесподобнейшие хедшоты, отличная игра на дигле, просто очень круто, очень круто. Я прям просто в шоке. Я обожаю, когда на дигле круто играют. Вообще, мои два любимых девайса это дигл и авп, и сколько бы вот я не видел красивых моментов с этими девайсами, мне всегда будет мало, так сказать. Мне всегда будет хотеться увидеть еще. Экссайт ждет, вот ждет, чтобы хлестануть сейчас кому-нибудь. да. Э -э, в коннектор запускают инсдиоуса. Он моментально убивает Седноса. Ну и тут, конечно, начинается выход на точку А. Посредством коннектора, ковров, ямы и всего чего только можно. Экссайт. Один хп оставил инсдиоусу. Один. Здесь легчайшая перестрелка и нон-деф вместе с Лилом остаются вдвоем. Два ХП, кстати, уже остается у Лил Паджа. КСУ забирает нон-дефа, ну и без минуса этот раунд заканчивается для моменталки. Согласен сейчас со Смайлом. Абсолютно согласен. Главное, чтобы тильт сейчас команда Моменталка из-за этого не словили, потому что тильтануть действительно с такого можно. Типа чужая карта, мы выигрываем ножи, начинаем в сильной стороне, выигрываем пистолетку. Все складывается хорошо, но совсем недолго. И поэтому тут, конечно, тильтануть действительно можно. Но я надеюсь, что моменталка понимают, что если они тельтанут, тогда они точно не выиграют. И поэтому нужно, скрипя зубами, засучив рукава, пытаться воевать. Опять же повторюсь, это пик команды Фиджес. С вероятностью 100% они пикнули эту карту не просто так. Вот не просто так. Как, в принципе, и моменталка пикнули вертига. Не просто так. но правда, там на вертишке было совсем неинтересно. <laughs> ну, не то, что совсем неинтересно. Там действительно было на что посмотреть. И даже минус Зевса был. Тот самый. Тот самый минус Зевса, за который человечек потом получит награду. После матча. Ну, вот сейчас медленно. Медленно, опять же, вдумчиво пытаются отыграть... Uh, ребята из команды Фиджес свою атаку, это у них излюбленная история, играть ее медленно и вдумчиво, не всегда работает. Вернее, не против всех работает. Uh, но, как бы так забавно это выглядит, против Моменталки это в целом работает. И поэтому тут я не буду говорить, что Фиджесом бы немножко прибавить скорости, потому что... Простите, потому что в таком случае я буду желать команде поражения. Ведь они же, оп, эксайт Подрезал ксу, ситуация равная 4 в 4 Но, конечно, ретейк При ретейке это, в общем-то, не совсем равенство Здесь, скорее, численное равенство Которое, ну, легко Легко можно позиционно переиграть Хорош, эксайт Минус отлила. Да ладно Че, так можно было? Можно было вот так просто взять и заруинить и так... Ну, мое почтение Моменталка 4 в 4 пришли ретейкать Ретейкнули, не понеся никаких потерь Я не знаю, кто здесь накосячил больше Фиджасы или же моменталка В плане Фиджасы накосячили Или моменталка так круто сыграли Но в любом случае Такого ретейка, наверное, быть и не должно было ну хоть какие-то размены-то должны были поступить. Полетел дымочек, а, закрывающий. Ну переключись, пожалуйста. Нет, все. Оно зависло. Опять оно зависло. Чёртова кс, поганая. Давайте тогда вот так хотя посмотреть, пока дым не пройдет. Смотрите какой плотный крест, <laughs> крест размещен. Ура, дым закончился. Можно включать человечков. Что у нас вообще ситуация-то? А перевес-то на стороне атаки, кстати. Ну и позиционный перевес тоже надо признать на стороне атаки, потому что они, у них под контролем мидл. И, как вы видите, уже с конта прилетает минус по неону. Во, в окнах у нас еще по-прежнему находится мигдив. И может сейчас, кстати, говоря. Ой, а может уже и не может. А может уже и не может. Сейчас с двух сторон просто залетят игроки атаки. И да, мигдив с разменом погибает. Минус это эксайда. Ну, бомба установлена на точке А, однозначно, уже хочешь или не хочешь, надо за ней бежать. Нет. Все-таки принимает решение сейвить. Ну и правильно. На самом деле правильно, потому что полторы тысячи на кармане и потеря снайперской винтовки э, не то. <laughs> не то, потому что есть огромная вероятность потерять ее, а не ретейкнуть. И поэтому, конечно, сейв. Чувствую, финал будет хорошим, ведь не зря это финал турнира на 2000 рублей. А, чувствую какие-то нотки сарказма. Чувствую какие-то нотки сарказма. 3-3, дорогие друзья! Фиджесы начинают... Выбивать экономику из оппонента. И для команды моменталки это самый тяжелый момент, который хоть и... Нивелируется частично тем, что они находятся в сильной стороне. Но, опять же, да, сильная страна на Мираже э, немножечко лишена уверенной экономики. Поэтому тут надо чуть-чуть напрягаться. И все-таки за счет того, что это сильная страна, надо брать больше раундов и тем самым не испытывать проблем с экономикой. Ну, сейчас форсетский нон-деф на Дигле, остальные с какими-то девайсами, ну, плюс засейвленные АВП, конечно же, в руках Эксайда. И занятие меда. Моменталка, на мой взгляд, делает огромную ошибку, отдавая постоянно э, позицию, позицию на меду. Теперь К.С.Су незамедлительно запрыгивает в окна, забирает мигдифа. Но не он разменивает, это есть гуд. Нету никакого сарказма, хочется увидеть красивый КС. А, ну если сарказма нет, все, значит я тогда просто неправильно понял, я согласен. Я тоже очень хочу увидеть красивый КС. В финале он обязан быть красивым. Ну, атака здесь разбирает вроде бы как точку А. Последним остался снова игрок команды моменталка Excite. У него есть снайперская винтовка. И вот сейчас, кстати, если бы не эта флешка, то однозначно э, был бы минус по Инсдиоусу. Ну, а пока же Инсдиоус пытается, ну, как-то вот насканировать, да, насканировать своего оппонента. Все. Все. На этом раунд заканчивается, и теперь сейвить уже нечего. Но и денег при этом у команды Моменталка, естественно, нет. Три девайса есть сразу, два, само собой, игроки атаки докупят. И по результату мы с вами увидим полноценный бай от фиджесов. Ну и экономически от Моменталки. Что вроде бы будет косвенно указывать на вероятные 5-3. Но это аркада на мидл. Это аркада на мидл, дорогие друзья, а такие аркадные раунды периодически нет, нет, да оказываются успешными, и это тот самый случай, дорогие друзья. Три минуса от игроков команды Моменталка, все на пистолетах, разумеется, там других девайсов и не было, но что самое интересное, это Эксайт. Это мистер, я захожу в спину и в скобочках не захожу в спину. Короче, ладно, на самом деле самое интересное то, что три минуса сейчас было сделано на миду Забрали два девайса, но один, правда, только что погиб, не он Приет к ССУ и последним в живых остался Хасу Вай Хасу Флешка за спину Ой, какая него... Ни... Ни... Ой, да что ж ты будешь делать-то... Я честно скажу, мне очень горестно, что команда Моменталка сейчас не выиграли этот раунд Они действительно заслуживали его выиграть Потому что их врыв, их стрельба с 5-7, с Юспов, с Диглов Она принесла ребятам то, что нужно было Они разменялись в плюс Они выбили девайс, они выбили бомбу Но черт возьми, как же крут Вайхасу Ну вот даже, ну не знаю Я не знаю просто, что добавить После такого я бы точно тельтанул Миразис, приветствую. Как они это проиграли, лекуют, не ликуют, точнее, негодуют люди в чатике. Я согласен, это было действительно нельзя проиграть. Лил Папш оставил 9 хп Депресс Туду, но не смог его все-таки убить. Инс Диоус забирает Эксайда. И нежданно-негаданно устанавливается бомба на точке А, но он деф забирает Инс И Депресс с Стифом остаются вдвоем, при этом не самые, э, так сказать... Хорошие позиции обладают, хорошими позициями обладают игроки атаки. В целом они, конечно, интересные, потому что какой-то даже перекрестный огонь здесь есть. Ну и позиция в сэндвиче очевидна, но не настолько, насколько может показаться. Но попытка зайти здесь, да. Минус два от Тифа и девайсы команды Моменталка потеряны. С прискорбием вынужден заявить, дорогие друзья То, что девайсы моменталка сдают И придется провести еще один экономический раунд И тем самым отдать, возможно, седьмой раунд И вплотную приблизиться к тому Чтобы проиграть первую половину О, мой бог! кс Отличный выстрел со снайперской винтовки Просто зверство Просто зверство. Вот если вот так фиджасы будут играть, то в финале я уже... Если они, я имею в виду, пройдут финал, и в финале будут играть так же, я боюсь за эстонскую команду. Там эстонцам будет очень больно. Хотя эстонцы тоже не, не слабые ребята. Они тоже свой полу... простите, четверть финал сыграли очень уверенно. Но ксу это тоже очень крутая снайперская винтовка. Минус от Вайхасу. Эксайт и нон-деф остаются в паре. Почти что обречены на поражение. Но все, конечно, будет зависеть от... Допрыгался ксу Ну, по нон-дефу есть инфа, что он на меду. А, здесь, конечно, достаточно просто поставить бомбу и сидеть ждать. Нон-дефу либо идти сейвить девайс, либо просто стоять на миду до последнего, как говорится. Ну, накинута флешечка, в коннекторе у нас сейчас находится Депрест, Тиф находится в сайде. И деф планомерно начинает движение в сторону соперника и погибает. КСУ просто тащит за всех, он просто зверь в этой команде. Да, я согласен. Вот я бы прям выделил, очень прям сильно выделил бы, как стрелков Инсдиоуса и Депреста, да? На вторую строчку я бы поставил как стрелков Тифа и Вайхасу. Ну и, конечно, отдельно, как говорится, за скобки вынес бы КСУ Потому что это снайперская винтовка. Ну, просто зверь. Просто зверь. Парень вообще настреливает так, что соперники расстраиваются, когда он берет АВП. Эксайд, кстати, тоже сейчас играет со снайперской винтовкой. Депресто забирает нон-дефа. И минус. Да ладно. кс я даже не знаю, возможно, здесь, конечно, помешал Инсдиоуз, который. Вообще непонятно, что там делал, если здесь есть тиммейт со снайперской винтовкой. Он скорее, просто стоял и обзор его закрывал. Мигдив. Забрал Тифа. 4 в 4. Ответка прилетела за нон-дефа, но до сих пор. Потенциально может случиться выход на точку А от команды Fidges Esports. И скорее всего он и случится, потому что здесь странно и нелогично было бы уходить на точку Б. При том, что уже почти все гранаты выброшены именно сюда. Ну, Вайхасу, а пошире открыться, не? Открылся бы пошире, увидел там Мигдифа. 4 в 2. Тем не менее, все-таки перестрелки на стороне игроков атаки. Однозначно на стороне игроков атаки. Лил КСУ. Стреляю в тиммейтов и несу. 7-3. И Лил Папш отправляется тащить. И может вполне себе, кстати, затащить. Выкидывает эмочку, подбирает калашек. но нет, все-таки получает от. Вражеской авапке. 8-3. Вот так можно было и, не, раз, э, не разобравшись, э, вольнуть тиммейта своего и подставить потенциально раунд под угрозу. МПшечки. МПшечки свидетельствуют о том, что очередной раз, в очередной раз у команды моменталка заканчиваются деньги, да. Да, черт возьми, снова ребята вынуждены играть на фармилках. Но сейчас, мне кажется, Фиджис уже играют на плюс морали, да еще и на бешеный. Но продавили хотя бы одного. Один калаш уже вроде есть. Примечательно, что бомбу не сумел, естественно, никак зачекать а, нон-деф, и поэтому нет. Догадок даже о том, куда пойдут все-таки ребята из команды Fidges Esports. И это точка А. Ну, как нам. Нам с вами очевидно, что это точка А. Собственно, да. вот Н Нам это очевидно. А вот этим ребятам-то, конечно же, нет. Как они могут а об этом догадаться? Тиф. Разменивает погибшего Инсдиоуса. И последним остается нон-деф. У нон-дефа есть. Понимание того, что в окне может сейчас кто-то появиться, байтит. Байтит и попадает в него к.с.у. На этом раунд заканчивается в очередной раз поражением для команды. Моменталка, счет становится 9-3. Ну, прискорбно. Прискорбно и ужасненько. Ну, мы, конечно, с вами видели моменталку в атаке. И мы, конечно, с вами прекрасно понимаем, на что эти ребята способны. Я не буду исключать э, возможность э, камбэка во второй половине, даже пусть и в слабой стороне. Ну вот сейчас, как вы видите, э, игроки обороны пользуются грамотно, очень позиционным преимуществом, которое есть. И это преимущество все-таки дало хотя бы энтри-фраг. Ну, тут вопрос, конечно, в удержании этого энтри-фрага. Полетел молотов. Абсолютно, конечно, не туда, куда должен был. Почему никто не смотрит андер? Вопрос. Вопрос к команде моменталка. Ведь оттуда выходит депресс и просто делает два минуса. И этим, по сути, уже хоронит раунд для команды а -а моменталка. хо Вот это Да! Блин, я даже просто... Я даже не успел среагировать просто на то, что он выстрелил. Я уж молчу про то, что он выстрелил и попал. Это как-то слишком нереально. И сейчас Фиджесы делают очень нестандартную штуку. Они вдвоем занимают ковры. То есть это действительно будет скорее всего непредсказуемо. Но до того момента, когда это станет действительно непредсказуемо, мы, к сожалению, не доходим. 10-3 досрочно заканчивают игроки Фиджес е этот раунд. Даже не попытавшись подефать, разумеется. И вновь минус деньги. И только сейчас... Дорогие друзья, на 14-м раунде команда Моменталка берут паузу. И только сейчас эта пауза, может быть, поможет команде Моменталка, конечно. Если вообще эту паузу Моменталка взяли, а то вдруг Фиджеса ее взяли. Но я думаю Моменталка, потому что там есть сложности с закупом. Не совсем все гладенько с деньгами, поэтому надо... Правильно все посчитать и правильно раскупиться. Но, конечно, надо было паузу-то брать раундов 5 назад, я так думаю. Здравствуйте. Когда ближайший чемпионат в Узбекистане? Гайрат, приветствую. Сегодня уже отвечал. Не знаю. Человечек, который отвечает за проведение турниров в Узбекистане, пропал куда-то. Вот. Занят чем-то, возможно, какие-то личные дела у него. И поэтому... Да. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, поэтому, да, я имею в виду, то есть, ну, не, не знаю, когда турнир. Честно, не знаю. <coughs> И вообще не знаю, будут ли они еще. Вот в чем вопрос. 10-3. Пауза снята. Есть возможность камбэка. Есть аркада на мидл, которую, кстати, игроки атаки не зачекали. Не зачекали, дорогие мои друзья. Но, эх... Моменталка основные свои силы Все-таки стягивает под точку А И это вот как раз таки плохо Потому что все-таки основной костяк Атаки будет выходить однозначно на точку Б И... Естественно Естественно Основные силы обороны нужно было Перетягивать под точку А Ну, под точку Б, прошу простить меня. Хороший молик, который выгоняет ха ха ха Выгоняет Лил Пабжа с точки, но, тем не менее, он еще и перед смертью умудрился хедшот дать. Нон-деф, замечательный хедшот. Мигдив, минус НСДО, и с выходом на точку Б у команды Моменталка Momentalka... с удержанием выхода на точку Б. Нет таких больших проблем, которые были все это время на точку А. Кстати, кто... Внимательный, дорогие друзья, скажите, сколько раундов на точку Б команда Фиджес в этот раз разыграли в первой половине? Вот Сколько? Не приблизительно, а точное число раундов. Мигдив забирает Вайхасу, и это 10-4. Последний раунд первой половины на экономику себе сумели спасти. Ну, разумеется, у фиджесов экономика парадоксально но тоже закончилась. Действительно парадоксально. Вроде выигрывает команда 10-4, а денег все равно нет. Ну, оно и понятно. Атаки нужно постоянно тоже закупать гранаты, постоянно перестрелки, кто-то где-то погибает, девайсы нужно докупать. А, но, дорогие друзья, хочу обратить внимание, что сейчас Вайхасу играет на снайперской винтовке, а не КСУ, КС как вы могли бы предположить. КСУ! КС Решил так пострелять, не СВП. Результативненько хочу заметить Эксайт о, -о, -о богоподобный эксайт Тиф остается последний Ну блин, тиф Тиф хорошо стреляет, тоже может затащить Я бы не радовался раньше времени <laughs> Не радовался бы раньше времени Но хаешка отличная прилетела 10-5 Ну короче Короче, дело к ночи, дамы и господа Ох, даже я не знаю Я вот не знаю, что сейчас сказать И не знаю, как Моменталка могут сохраниться Вот э, в игре То есть, как им продолжить Давить на оппонента И иметь шансы на победу Но ну, сейчас будет точка А Четыре флешки и дым Жестко достаточно Но самое главное для обороны Просто держать подальше соперников Потому что юспы Ну, депресс от этих флешки, естественно, не слепнет о -о -о Ой, дабл, дабл с юспа, одной пулькой двоих накуканил, боже мой, четыре в одного, вот это вышли, да? Вот это вышли, Эксайт просто в шоке. Ну, один килон, кстати, сделал, как раз забрал того самого Депреста, да? Ну, блин, но ну, это боль. Второй минус. Только Эйс. Только эйс, единственная надежда команды. О, моменталка. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой Здесь просто, что не выход, то ой-ой-ой. То командно отлично открылись на точку, получили по голове, то теперь вот сайт открылся с ковров, получил по голове. Ну, тяжелая, конечно, ситуация. Объективно очень тяжело один в 5 оставаться, один в 4. Ну, 40 секунд до конца раунда, естественно, никто никого никуда не выпустит. К сожалению, Экссайт так и будет прикован к коврам. Ему отсюда просто не выйти. Ему либо здесь выйти победителем на точку А, либо, либо проиграть и погибнуть на коврах. 20 секунд до конца раунда, ну и все, в общем-то, на этом, естественно. Можно считать раунд закончившимся. Прев не попадает. Минус от Тифа. 11-5. Минус экономика с атаки. Минус все, что только можно. И минус мораль. Я думаю, вот теперь уже, наверное, точно минус мораль. Мигдиф аж психанул. Вместе с Лил Пабжем закупились в нулину. Вообще в нулину. Ну а почему бы и нет? Нельзя говорить о том, что это не сработает Но у обороны Сейчас, конечно, раскладка В любом случае поприятнее Минус не он И там еще горит у нас Эксайт, если не ошибаюсь, да, или кто это Да, Эксайт Ой, лил Пабж Спасает Эксайда, какой важный Но, правда, здесь Депресс все-таки Эксайда добивает По Пабжу есть инфа <смех> Человек под галидун Вылез посмотреть и чуть без головы не остался В результате с прострела его все-таки добивают Мигдив 100% здоровья а 100% армора 100% дигла. Бомба Минута до конца раунда Нужно сделать 4 минуса Даже не 5 Смотри, смотри, это просто Клач года Клач года, дорогие друзья, как минимум, уже один девайс можно подбирать. Я горю, дорогие друзья. Я горю. 32 секунды до конца раунда. Два минуса из этих необходимых четырех мы уже увидели. Вайхасу отдымляет Мигдифа. Мигдифу вообще по барабану эти дымы, я почти уверен. Он сейчас по-пластунски аккуратно будет. Нет, не аккуратно. Шумит. <с cap> Ой, простите. <Vitvinya> простите, дорогие друзья, я не могу на это смотреть без слез. Но well, это насколько надо не любить Counter-Strike, чтобы отдать такой раунд Мигдиф один. Один в четыре с деглом. Он даже девайсы не подбирает, понимаете? Он просто... А -а. <смех> да что ты? Серьезно? Ой, вот опять же и сейчас позволю себе сказать честно. Я очень расстроен, что Мигзив не затащил. очень Господи, болел за него, как за родного, реально. Очень было бы круто. Ну, потому что этот э, взятый раунд не сильно бы отразился на ситуации. Но, черт возьми, как же круто он обыграл этот раунд. Вот, вот таким людям медаль надо давать, даже невзирая на то, что поражение все равно. Вот это герои своей команды, дамы и господа. Мигдив продолжает навязывать э, борьбу соперникам. Продолжает отстреливать, отстреливать, еще раз отстреливать, не давать никому продохнуть. А, тиф. Минус эксайд. Еще и пытается в андре забрать, но сюда включается мигдив. И мигдив не дает забрать товарища в кома по команде, который находился в вандере. Не он забирает ксу. И ситуация 3 в 2, кстати, не такая уж и плохая. Но Мигдифа убили, это вот плохо прям. Хороший молик. Прям, кстати, очень хороший молик. Учитывая, что там Депрест сидел. Сидел, посиживал в ладаре. Ну? Думаю, торчит же голова. Ну, выстрелит в нее хотя бы разик. Выстрелил, да не попал. Ну что, прыжок в окно. Ну, не ослепил. но тем не менее, Вайхасу... Странным образом Ой-ой-ой, как опять же Вот эти свечи, эти релоды постоянные Как жаль, что ребята попадают в эти ловушки Последним остается неон И у неона даже бомбы нет Ему еще и в респуз в свою собственную нужно за бомбы бежать Поэтому тут логично либо расстреливать двух оппонентов Либо сейвить Ну и так понимаю я, что это будет сейв Хотя сейчас забавно смотреть, заходит на Б, убивает там Депреста, uh, да? И Инсдиоус с одним хп. Нет, подожди, походу не убивает, да? Или убивает? Нормально, просто. Просто мимо соперника прошел. ниндзя 13-5. Ну, разница, конечно, 8 раундов. Да, это, конечно, очень много. Учитывая, опять же, что сейчас у моменталки с экономикой беда полная, ну и тут только перспективно смотрится выпад на Б, например, да? Э -э ну, с такими девайсами. Ну, можно выпад на А, без разницы, но я думаю, на Б с маг-10 uh, попроще заходить, чем на А. Первый минус есть от Вайхасу, второй тоже. Ну, задача максимума от Вайхасу, наверное, выполнена, как минимум. Он не просто разменялся, а сделал два фрага. С Хаешки Мигдив, кстати, взорвал КСУ. Депрест минус Неон Седнос и Мигдив. Я хотел сказать, остается один против троих и сейчас может затащить. Но как только мне пришла мысль такая в голову, он сразу получил затылок от Аркадьевича в спину соперника. Вот те раз, дорогие друзья, 14-5, и стратегия от моменталки становится все интереснее и интереснее. На этот раз это калаши, три, и два скаута. Угу. интересненько. Интересненько, причем прям вообще без шуток интересненько. Смотри, попал в нон-дефа. А, прошу прощения, нон-деф попал в КССУ, но все равно погиб, блин. Тиф, ОУДЖИ ГЕНК. Забирает сейчас еще одного соперника. Это как раз-таки уже Мигдив. Ну вот, потеря Мигдива. Серьезно, очень серьезно. Вайхасу идти в по-минусу. Лил, Папдж, последний. Ну и хочу заметить, опять же, что это уже 500-процентный тильт, дорогие друзья. Если вы спросите, почему. Ну, потому что раунд закончился в теровской респе. 15-5. Ну, видимо, не день моменталки. Ну вот, Смайл, а ты говорил, изи 2-0. Действительно изи 2:0, 0 Блин. <толкно> Только не в ту сторону. Ну, хотя ладно. Хоронить ребят не будем. Потому что вдруг сейчас 10 матчпоинтов отыграют и оверы. На нах! <толкно> На нах! Вот так вот просто. А вот это, опять же, ситуация, в которой уже нечего терять. Нечего терять, и игроки атаки перестали бояться ошибиться, потому что любая их ошибка — это просто поражение в матче и вылет с турнира э, с занятым третьим местом. Ну, типа попали в тройку сильнейших, ну, типа какая разница-то, э, в тройке сильнейших призов-то нет, призы-то получают только первые. Вот так и надо было играть все раунды. А, смайл, понимаешь, в чем здесь вопрос? Как я уже сказал, да, ребята боятся ошибиться. <laughs> no, no. Ребята просто боялись, что они выйдут и проиграют раунд из-за вот этой вот... ...быстрой движухи на точке. А как видишь, это работает. И я говорю, в большинстве случаев быстрая атака хорошо работает. Против большинства оборон. Но не все это понимают, к сожалению. Ее нужно применять... применять, Господи, ее нужно применять почаще как раз-таки. Это очень сильно э, может разнообразить, опять же, спектр э, точек. Спектр позиций, с которых будут идти выходы. и Да и оборона попросту не будет успевать вовремя на все фейк-раскидки стягиваться. Понимаете, три быстрых раунда на какую-то точку, на четвертой... Вы делаете фейк, и оборона уже волей-неволей пойдет э, в, к вам в ловушку. Но сейчас, дорогие друзья, выход все-таки на точку. А я до последнего думал, что не будет такого быстрого выхода. Но сейчас он все-таки начался. Нон-дев. Знает о сопернике на стерзе. Повставит в него хэдшот. И не перестреливает КСУ. 3 в 3. Бомба установлена. Депресс. Минус мигдив. Два игрока атаки остаются. Один из них находится под ямой. Второй в сэндвиче. И это, дорогие мои друзья, GG. Это GG. 16-6. Команда Fidges eSports становится вторыми финалистами данного турнира, дамы и господа. И выходят в финал, где сразятся с эстонским коллективом Seven Forces eSports.